Внутреннее зрение. Чтобы оценить все, что происходит вокруг тебя, используй третий глаз и смотри внутрь себя. Твои собственные мысли, чувства, ощущения. Вот что главное во всем, что происходит вокруг. Доброй всем жизни, дорогие друзья. В эфире правовед Сибирь. Я Борей Байкалов с примерами выигранных дел. Сегодня у нас в видеообзоре будет рассматриваться Валуйский районный суд Белгородской области. Здесь пример того, как банк сливает своего агента банковского. Ну и не только об этом, а также о кредитной карте. Но кому интересно, соответственно, может посмотреть. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества Бинбанк, кредитные карты Кобзева и а а взыскание задолженности по договору кредитной карты. Значит, банк перечисляет условия выдачи кредитной карты. От ответчика поступило возражение на ИСК, в котором указано на отсутствие у нее кредитных обязательств перед лицом вследствие перечисления на кредитную карту, ее заработной платы как агента ЗАО МКБ приватбанк просит отказать суду в удовлетворении требований в полном объеме. Исследовав в судебном заседании обстоятельства по предоставленным сторонам доказательств, суд приходит к следующему. Я всегда рекомендую эти статьи, которые дают ссылочки судья, прочитать внимательно и осмыслить. Не понял один раз, прочитай два-три два, три раза. Так как на основании Этих статей вы можете легко выигрывать. Такие же решения будут вынесены в пользу вашу, когда вы поймете. Далее. Подтверждение доводов, искового заявления и СОМ были представлены суду. Следующие документы. Анкета заявления о присоединении к условиям и правилам предоставления банковских суд в ЗАО МКБ Московский Приватбанк. Далее я буду называть просто банк. Справка об условиях кредитования с использованием платежной карты. Пример формирования графика погашения кредита. Расчет задолженности. Клиентская выписка по договору. Условия и правила предоставления банковских услуг в банк. Тарифы и условия обслуживания карты универсальные. Согласно пояснениям ответчика, анкету заявления о присоединении к условиям и правилам предоставления банковских услуг э, в, ЗАО, ну, в банке, она действительно заполняла и кредитную карту получила, однако не для использования ее в качестве кредитной, а для перечисления на нее заработной платы. Поскольку в тот же день, 15 апреля 2013 года, ею в, банк, э, был, в банке был заключен агентский договор, по условиям которого она за вознаграждение должна была предлагать услуги банка физическим лицам. Агентом банка ответчик работала с апреля 2013 года до апреля 2014 года, предлагая продукты банка знакомым лично, а также в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассники. Получив от клиента предварительное согласие на заключение кредитного договора, она а в своем личном кабинете на интернет-сайте банка заполняла специальную форму, в которой указывала фамилию, имя, отчество и номер телефона гражданина, после чего банк перечислял на кредитную карту вознаграждение. Сам связывался с клиентом и в случае одобрения заявки оформлял кредитный договор. Ее вознаграждение составляло такую-то сумму в месяц. В связи с изложенным по ходатайству ответчика судом дважды направлялись запросы из СУ о предоставлении соглашения о сотрудничестве в качестве агента, заключенного между банком и Кобзевой ЕА в апреле 2013 года, а также сведения о полученных Кобзевой ЕА в суммах вознаграждения, заказанные ЗАО. Банкам услуги агента, указанные запросы суда ИСОм были проигнорированы, доводы ответчика не опровергнуты. Суд отмечает, что в представленной ИСЦОМ анкете заявлений отсутствует информация о лимите кредитования ответчика либо размере предоставляемого ей кредита. В висковом заявлении также нет указания на конкретную денежную сумму договора. Вместе с тем, в силу статьи 807-819 ГК РФ, условие о цене кредитного договора является существенным, а его отсутствие не может свидетельствовать о заключении кредитного договора. Согласно доводам ответчика, справку об условиях кредитования с использованием платежной карты и пример формирования графика погашения кредита, она подписывала для сведения, так как указанные документы являлись приложением к анкете-заявлению. Указанные доводы ответчика суд считает заслуживающими внимания, равно как и доводы о том, что сам факт получения Кобзевой ИА кредитной карты не свидетельствует о предоставлении ей кредита. Факт подписания ответчиком справки об условиях кредитования также однозначно не свидетельствует об оказании ей услуг кредитования. А пример формирования графика погашения кредита является именно примером и конкретно с Кобзевой ИА отношения не имеет. Так как не указанная в нем дата выдачи кредита, ни иные условия не соответствуют данным анкеты заявления, заполненной ответчиком. Представленная ИСОМ-клиентская выписка по договору не отражает наличие на счете кредитной карты денежных средств, которые Кобзева А могла бы использовать в качестве заемных. суд дважды предлагалось представить суду кредитный договор или иное соглашение, подтверждающее возникновение у Кобзева ИА договоренных обязательств по возврату денежных средств за МКБ «Москов Приватбанк», а также выписки по счету и я по состоянию на день подачи иска, поступли... отражающие поступление денежных средств на карту по договору такому-то. Указанные документы в суду представлены не были. Суд приходит к выводу о том, что совокупностью представленных ответчикам доказательств подтверждаются ее доводы об отсутствии у нее кредитных обязательств перед листом. Истец, в свою очередь, воспользоваться своим правом на участие в судебном заседании и правом на опровержение доводов ответчика не пожелал. В том числе и путем направления суду письменных пояснений запрос от суда о предоставлении документов не исполнил. В силу части 1 статьи 68 ГПК РФ Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий уклонения от состязательности, как, тогда как именно истец, требующий в судебном порядке взыскания задолженности с ответчика, вследствие неисполнения им обязательства, должен был предоставить доказательство возникновения такого обязательства у ответчика. Таким образом, истцом представлены суду лишь доказательства представления ответчику кредитной карты тогда как допустимое доказательство подтверждающие заключение с и кредитного договора и наличие у ответчика задолженности по нему суду представлены не были на основании изложенного суд приходит к выводу о том что доводы из не нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и удовлетворению не подлежат суд решил удовлетворение иска акционерного общества бенбанк кредитной карты Кобзевое взыскание задолженности по договору кредитной карты, отказать. Вот такое вот интересное, на мой взгляд, решение в пользу заемщика. Вы можете его также использовать э, в качестве приложения, приобщать к своему делу, чтобы судья видел, что, ну, то есть, если у вас похожее дело, того, что не, даже не, если вы не являетесь агентом банка, как в данном случае, а здесь вот просто есть вот где красненькими э, выделил вот эти вот факты, чтобы говорили судьи о том, что на на основании этих фактов не может быть доказательств у истца. Так. Кому нравятся наши видеообзоры, ставьте любо. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Смотрите дополнительные ссылочки под видео. Вот здесь вот я размещаю э, ссылочку на Google Диск, где в данный момент был зачитан этот документ. Это общий Google Диск. Это общий плейлист. Идет на э, видео «Выигранные дела». Плейлист. На сегодняшний момент уже записывается 145 видео, это значит 145 решений в пользу заемщика. То есть, дорогие друзья, все возможно в том случае, если вы досконально изучите свое дело, которое вы ознакомитесь путем фотографирования или копирования, и вы очень много найдете там недостатков даже по, по писанным законам Российской Федерации. Уже не говоря о других. На этом у меня сегодня все. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.